Ребятушки мои дорогие, всем привет! Мы давно с вами не виделись и много начала мне писать о неозависимости, что случилось, куда ты пропала, куда вас перевезли. В общем, столько много вопросов. Я думала, что это пройдет как-то очень тихо и спокойно, но нет, вы меня начали тормошить спустя полторы недели, и для меня это как-то странно стало немножко. Сейчас я вам все расскажу и по порядку. Не знаю, что больше меня ограничивает дальше продолжать снимать видео, но есть два момента. Первое. Дети пошли в школу, и у нас появился какой-то кусочек времени, когда мы можем быть вдвоем и можем заниматься тем делом, которым нам хочется заниматься – это регрессивным гипнозом. И мы начали это возобновлять, начали продолжать. Потребности у людей сейчас достаточно много в этом. и много сейчас есть видео, которые хочется смонтировать и выложить именно по регрессивному гипнозу. Общение с каждым человеком занимает где-то 3-4 часа минимум. Все остальное время потом уходит на детей. Здесь совсем по-другому начала закручиваться жизнь наша. Очень много сейчас времени мы проводим в загрузках, исследуя со своей командой, что будет происходить в мире и в каких-то странах, которые для нас являются интересными. И вы знаете, когда все это видишь, понимаешь и знаешь, что тебя ждет, что ждет человечество, что ждет некоторые страны, то немножко становится не по себе, понимая, что этот процесс он неизбежен, он будет, но желание снимать и показывать свою жизнь становится все меньше и меньше. То есть у меня ограничилось время. Потому что мое время заняла совсем другая, мое время заняла другая деятельность, и желание у меня все меньше и меньше снимать на фоне всего того, что предстоит вообще пережить, то снимать мне не хочется, и скорее всего я и не буду. Если и будут эти видео какие-то, то разговорные. И еще я захожу сейчас на новый этап, свой жизненный. Этот этап у меня будет длиться 7 лет. Это мой новый путь 7-летний, поэтому он немножко совсем другой. Каждый человек приходит на эту планету с программой. У каждого человека есть определенные жизненные этапы. Да, они соизмеряются в количестве там, лет. Там у кого-то 10-летний цикл, у кого-то 18-летний, у кого-то 7 Но ну, У всех в разный отрезок времени разные циклы вот я сейчас вхожу вошла уже можно сказать в новый семилетний этап своей жизни он немножко другой и я его принимаю и я уже чувствую эти изменения это совсем другой этап в котором мне придется очень много учиться очень много вкладывать нового очень много анализировать ну, в общем, меняются внутренние какие-то установки, меняется мировоззрение, и вообще вот здесь, в Испании, в Мадриде я себя по-другому ощущаю, по-другому ощущает моя семья. Я очень рада судьбе, что нас Вселенная, высшие силы привели именно в этот город, потрясающий город, в котором мне комфортно, комфортно всей моей семье, не всем так комфортно, как нам, потому что у всех... Разная позиция, у всех разные взгляды, кто-то должен быть в этом месте, кого-то не должно, кто-то должен быть в другом, у каждого разная программа, еще раз повторюсь. Я рада, что я последовала своей программе, мы оказались здесь в достаточно безопасном месте, хотя я продолжаю говорить по-прежнему, что в ближайшее время не будет практически места, где человек будет себя ощущать в безопасности. Но, к сожалению, такова наша доля, наша судьба всех проживающих именно в это время на этой планете. Поэтому наши души сами выбрали это время, этот путь, поэтому всем нам нужно его прожить. Хочется больше времени уделять своим детям, потому что как-то они мгновенно повзрослели за счет того, что мы неожиданно попали в школу. Причем попали в школу все трое моих мальчишек. И у старших очень активная, бурная школьная жизнь, которую не хочется пропускать, хочется с ними общаться. Это уже не так, что мы пошли там, погуляли и утром проснулись, никуда не спешим, никаких забот, никаких хлопот. Нет, есть уже обязательства, есть уроки, домашнее задание. Плюс школа организовала для украинских деток еще дополнительные усиленные занятия по испанскому языку и учиться приходится много плюс еще параллельно мы английским занимаемся дополнительно но ну, в общем вот так вот, то есть хочется не упустить какие-то важные моменты, потому что вот слишком быстро для меня произошло взросление моих старших детей, и когда ты проводишь досуг и проводишь его через камеру, и все время понимаешь, что ты смотришь на этот мир, на детей, на общение с детьми через камеру, но это все равно, это кто брал когда-нибудь камеру в руки, пытался снимать, поймет меня, да, одно дело смотреть даже на ту же природу через телефон, да, через камеру телефона, либо просто отодвинуть. Это другие ощущения, да? это другое восприятие вообще всего вокруг. Поэтому то же самое касается и моей семьи. Теперь давайте по порядку, по жилью. Значит, мы по-прежнему на том же месте, но мы параллельно смотрим себе квартиру. Мы смотрим, чтобы сменить место жительства, но здесь не все так просто. Я говорю конкретно за Мадрид, потому что в других городах и... Что касается, допустим, побережья, которое постоянно нас искушает и люди подбрасывают интересные, очень доступные по цене варианты, там проще. Все проще намного, чем в Мадриде. Сейчас объясню. Ты не можешь прийти просто так вот, э, выбрать себе квартиру или дом, который тебе понравился и сказать, вот я хочу в этом доме жить, вот у меня есть такая-то сумма, я готов ее оплачивать и раз выдали сразу ключики от этого дома или квартиры нет все гораздо сложнее во-первых цены в мадриде очень высокие на недвижимость очень высокие. вот если так сравнивать ну к примеру вот нас пять человек на 5 человек это хотя бы до да, трехкомнатная квартира в каком-то ну, таком обычном среднем спальном районе с такой более или менее не страшной мебелью потому что здесь почему-то большая часть это такой советский союз причем такой уже знаете потрепанный я имею в виду в плане там ремонта вообще большинство ремонтов ну их нет их просто нет и никогда не было это какие-то страшные бабушкины шкафы кровати ну и все такое и стоимость такой квартиры, варьируются ну, варьируется где-то, ну, тысяча, там, полторы-две, вот так, евро, вот, на ну, минуточку, то есть ниже тысячи евро рассматривать что-либо вообще нет смысла, это будет что-то очень ужасное, что-то маленькое, да, с одной комнатой однушек здесь очень много, и таких однушки, кстати, ну, видно, рассчитано для студентов, ну, достаточно в неплохом. Состоянии. Но наша семья большая, мы привыкли немножко к другим объемам. Было у нас несколько просмотров квартир, там, где нам понравился район, понравился... Дом, то есть мы смотрим так, чтобы вот было комфортно не только внутри квартиры, но еще обстановка, чтобы район был нормальный. Потому что здесь разные есть районы, есть цыганские, наркоманские и так далее. Да? То есть уже проживая здесь какое-то время, уже мы что-то изучили, что-то понимаем, что-то нравится, что-то не нравится, что-то категорически нет, что-то мы готовы рассмотреть, присмотреться. Ну, в общем, вот так вот. Значит, для того, чтобы снять квартиру вот нам, обычным украинцам, ты должен обязательно предоставить контракт на работу. У тебя должна быть номина. И она исчисляется там разными цифрами, в зависимости ну, от того, на какую у тебя сумму эта номина. Соответственно, по этой номине ты можешь снять ту или иную квартиру. Если ты, вот как мы хотим... А без контракта это вообще практически нереально тебе снять. Это если вдруг тебе повезет какую-то комнату, или может быть какой-то русский человек, или украинец, или румынец будет сдавать, и он согласится на то, что тебе кто-то кто еще за тебя станет поручителем, ну, может быть, тогда тебе повезет. И то это будет не очень хорошее условие. Так вот, ты обязательно должен предоставить вот эту вот номину. Вот как было у нас, да, нам понравилась одна квартира, мы пришли в агентство, показали, что у нас есть эта этаномина, она нам показывает двухкомнатную. Мы смотрим и говорим, мы ведь пришли смотреть совершенно другую квартиру, там более большая площадь, там больше комнат. Говорю, у нас семья большая, у нас пять человек, мы просто не поместимся. Ну, теоретически мы поместимся, но это... Серёжа, когда зашел, он говорит, что это за квартира для гномиков ну, когда ты живешь в других площадях то очень сложно и у них еще как-то так странно вот у них трешки двушки у них вот одна комната нормальная по площади а вторая либо третья они такие маленькие Это вот как комнату 12 квадратных метров располовинить и ну там я не знаю ну 6 7 от силы туда даже кровать не станет если станет то это вот вся кровать на всю комнату странные комнаты я не знаю Они больше на кладовке но они их называют как еще дополнительными комнатами. Но это такое дело. У них так в Спании. Вот, и мы же говорим, женщине-риэлтору, с мы говорим, что мы вообще пришли смотреть совершенно на другую квартиру. мы же в переписке договаривались на другую площадь. Она говорит, я не могу вам показать эту квартиру, потому что у вас номер на такую-то сумму. На такую сумму я вам могу предоставить вот только лишь вот такую. Мы начинаем говорить, что у нас есть дополнительные доходы. Мы можем эти доходы подтвердить, эти доходы с Украины. Мы можем подтвердить там и с выписками с банка и так далее. Их вообще это не интересует. Вот фраза, что вы с Украины, у вас доходы с Украины, это идите рассказывайте какой-то бабушке. Все должно быть легально, должен быть легальный контракт именно испанским. Так, тут птички шуршат. Это первая сложность, с которой мы столкнулись. И большая часть агентств работают как? Ты звонишь, говоришь, что тебе понравилась такая-то квартира, ты хочешь ее посмотреть. Они говорят, сначала сбросьте нам документы, и перечень документов тебе дают, потом они те, которые ты должен сбросить. Потом эти документы они рассматривают, подают хозяину. Параллельно с нами кто-то еще может подавать свои документы хозяин, потом сам выбирает. То есть не ты говоришь, что я хочу все, я первый, я хочу эту квартиру или дом, но до за дом вообще не говорим. Дом нам тут не светит, потому что, во-первых, очень очень дорого и Должна быть номина очень большая, хотя бы там тысячи на три с половиной, четыре евро в месяц. У тебя должна быть номина официально, что ты платишь налоги и так далее. Вот. И хозяин сам выбирает, вот кто ему ближе по душе, кому он хочет э, э, доверить свое жилье. И естественно, чаще всего это не в пользу украинских людей, и ну, стараются выбирать своих соотечественников некоторые квартиры даже не пускают есть территории такие где даже если ты покажешь номину высокую скажешь я хочу здесь жить все равно они смотрят как-то вот на твой статус и подбирают э, людей плюс-минус одинакового статуса что ли одинакового уровня чтобы не было там как каких-то случайно э, залетных людей то есть смотрят на твой ну не знаю, какой-то своего рода фейс-контроль что ли по статусу. Поэтому еще и не факт, что при предоставлении высокой нормы тебе дадут право жить здесь, там, в частном секторе, закрытом, ну и так далее. Жильем пока что не получается, но если не получится, то будем оставаться на том же месте, котором, в котором мы живем сейчас. Это сьюты. В принципе, здесь удобно, здесь комфортно. Вот стоимость нашего сьюта, сьюта, в котором мы проживаем, стоит тысячу евро. Все, никаких дополнительных платежей, никаких номенов тебе не требуется. То есть, ну живи сколько хочешь, пользуйся светом, отоплением, в том количестве, в котором тебе нужно. В принципе, удобно. Вот с одной стороны, удобно. Но мне немножко не нравится расположение отеля, в котором мы живем. Как бы если его территориально перенести немножко в другое место, то ему бы цены не было, и мы бы даже не задумываясь, остались здесь. Но как вариант для подстраховки, но ну, если не получится, то будем жить в нем. Вот так что еще хотела сказать да сама э, сам отель наш очень большой он состоит из шести подъездов да есть э, зона где люди приезжают как посуточно снимаю да есть зона отдельно вот где мы живем да это сюды там именно семьи мы живут годами очень много испанцев латиноамериканцев ну разных-разных сейчас украинцев чтобы ты вышел и у тебя была какая-то территория, но здесь ее нет как такой территории, поэтому вот это, пожалуй, единственный минус да, расположения этого отеля. Мы еще очень сильно привязались к школе, нам действительно нравится. Школа по отзывам в районе одна из самых лучших, очень высокая оценка этой школы, хотя школа, я повторюсь, государственная, да, но состав учителей подобран, сам профессионализм, вот отношения такое, очень удобно, что трех детей мы в одно и то же место вводим, один и тот же директор, зауч. вообще вот школьная атмосфера одна и та же, как бы это очень удобно, это очень просто, потому что детям легче, они на переменках друг друга видят, часто марксеры надом приходят к Яну, у них это разрешается, у всех, у кого есть младший братьки или сестрички да, посещают старшие ну, братьки, приходят в гости на переменки проведывать своих родственников, младших. И, ну, В общем, к школе, честно говоря, мы очень привязались, но район, в котором находится школа, он такой вот немножко как бы так правильно сказать, ну, в общем, там очень много пенсионеров хочется такой более живой, помолодежный. Он неплохой, он достаточно спокойный, да. Есть районы там, где категорически жить нельзя, да, где там цыгане, наркоманы. Есть районы с какой-то там давней историей, хотя на самом деле сейчас говорят уже там все спокойно. Вот. Этот район спокойный, в котором находится школа, и мы там, кстати, находили квартиру прям две минуты. И ты можешь снять жилье, хорошая, четырехкомнатная квартира. Вот, но и ходить в школу пешком удобно. Но там много минусов. Это многоэтажный дом. Я не хочу многоэтажный дом. Там где-то, по-моему, 15 этажей. Там нет закрытого двора. Это неудобно. У меня трое детей, и я их просто вот так вот выпустить не смогу на улицу. Я не видела, чтобы дети бегали сами по себе. Когда это закрытая территория, да, ты спокойно. Вот как у нас гостиницы, бегают они как, как двор и все. Ты знаешь, они территорию не выбегут. Ты все время в окно посмотрела, ага, они здесь играют. Это беспокойно. Дом не из новых, а когда не из новых, то... Не знаю, что по энергетике мне вообще не понравилось. Ну и нам, в принципе, не особо рады были. Никто там не ждал нас с распростертыми руками и не говорил что вот ключики ваши возьмите пожалуйста тут еще надо уговаривать и и уговоры даже не помогут вот поэтому мы параллельно смотрим варианты есть какие-то в приоритете районы но эти районы мы уже морально так настроены что даже если чуть чуть дальше от школы то готовы 15-20 минут каждый день выделять на дорогу, ну, будем возить, а что делать, да, но пока что, вот пока детьми так активно занимаются в школе, эта вот школьная программа сейчас пошла, там домашние задания, э, и такое вот, знаете, глубокое общение с э, детками, мы не хотим вот чисто психологически травмировать детей, да, переводить их в другую школу, может быть, через там, ну, все будет зависеть от того, в каком месте мы найдем квартиру, и, да, нам, конечно, сложно будет найти жилье, потому что у нас немножко высокие требования, а здесь ну, наши требования не, со, не соответствуют реальности. Здесь реальность немножко другая. Многие семьи, которые идут по программе с Красным Крестом, где Красный Крест готов оплачивать за них квартиру, да, Красный Крест готов предоставлять... Там, рекомендательное письмо на то, что они берут на себя ответственность по оформлению там, квартиры, они платят комиссионные агентские, но вот тоже вот многие девочки, мальчики, семьи, которые шли в программе Красного Креста, да, и с Красным Крестом пытались снять себе жилье, никакого результата это тоже не дает, потому что только агентство слышит Красный крест, все, у всех такие вот глаза, и никто с Красным крестом связываться не хочет, реально очень сложно. Много поезжала на побережье, потому что на побережье сейчас не сезон, и практически на 8-9 месяцев сдают за очень хорошие цены, реально за хорошие цены, квартиры с видами шикарными, и с... внутри обставлены хорошо квартиры. Многие посещались туда, потому что там и проще было получить эту аренду из-за того, что много русских, русскоговорящих, которые сдают свои квартиры, ну и вот как-то так. Но мы категоричны в плане моря, мы на море не хотим, мы останемся здесь однозначно. Вернемся сейчас к нашей деятельности, регрессии, которой мы занимаемся. Мы в последнее время очень много исследовали ситуации, которые будут происходить с планетой, с территориями. И на море я вам скажу так, да, ну, кто-то может принимать эту информацию для себя, кто-то нет. На море сейчас вся береговая линия, она небезопасна для людей. Не буду сейчас наговаривать много, кому интересно, тут обязательно найдет какую-то информацию для себя, да, для того, ну, как говорится, кто ищет, тут всегда находит, да. кому нужно, тому информация придет, можете изучить, проанализировать, почему береговая линия сейчас в ближайшие 2-3 года, она опасна. Потом через два 3 года немножко другая ситуация будет в мире. Выйдем плюс-минус на какую-то финишную прямую, и дальше жизнь начнет уже идти немножко другими этапами. Так что, ребятушки, вот так, мои дорогие, много хочется с вами всем поделиться. И, ну, может быть, я какой-то периодичностью не часто буду разговорные видео выставлять, рассказывать, но все себя я хочу направить совершенно в другое русло. Я хочу направить в регрессию. Там ээээ, я больше смогу принести пользы людям нуждающимся людям, которые нуждаются в помощи, нежели чем снимать вот сейчас видео, показывать. Но эти видео сейчас не имеют никакого смысла, но по крайней мере я это так ощущаю, а я стараюсь доверять своим ощущениям, поэтому не в обиду многих. Спасибо всем, кто со мной был на протяжении стольких лет. И я еще раз повторю, что я не пропадаю, я буду выставлять какие-то разговорные видео, но только не так часто но ну, кто хочет быть чаще со мной может переходить в мой инстаграм там я чаще бываю хотя я там тоже ограничила в общем у меня такое сейчас знаете, наступает такой период когда мне хочется делать многое но делать не показывая это принимаю этот период я к нему шла я знала что он будет и вот сейчас этот период на меня начинает активно действовать и приносить свои и вносить свои коррективы я между прочим кстати здесь вообще для меня так удивительно я стала смотреть сериалы я подсела на турецкий сериал начала смотреть сериал я не любитель сериалов но как раньше помните еще в советском союзе мы смотрели тропиканка сериал там на два на три года санта-барбара вот это вот что-то похожее Это так необычно конечно для меня вот я вечером ложусь и ставлю себе там по одной серии и смотрю, ну так как, как сериал, знаете, снят прикольно, там какие-то паузы, да, это не такие живые фильмы, которые вот реально там тебя будоражат. Ну вот, вот я тоже зависла и смотрю, вот сейчас смотрю сериал «Постучись в мою дверь», очень красивые лица, актеры такие приятные, поэтому кто хочет вот, ну кому зайдет, я не знаю, здесь мне вот… При смене места жительства когда мы сюда приехали я попала вообще как будто бы на лет 20 назад в какое-то прошлое да в такой э, хороший хороший советский союз где очень душевно очень тепло много такого позитива никто никуда не спешит вот этот вот ритм такой знаете размеренный и мне и моей семье это очень импонирует вы знаете вот ну, не все восторгаются Мадридом, допустим, как я и моя семья. Нам действительно это, этот город очень зашел. И вообще никакие другие мы даже города не рассматриваем. Все очень просто. Каждый человек находится на определенных вибрациях, на каких-то своих волнах, да, и в зависимости от того, какие у тебя вибрации, похожи ли твои вибрации с вибрациями того или иного города, той или иной страны. Вот здесь как-то так оно все совпало. Мы достаточно такие люди относительно там, спокойные, да, умиротворенные. Мы все-таки за э, э, кайф в жизни, за то, чтобы э, кайфовать, наслаждаться и видеть каждую там, мелочь да, прекрасного в этом мире. И вот испанцы они такие же, они они настолько любят эту жизнь. Для них нет ничего важнее жизни, вот качество жизни проживания ее. И я с ними очень солидарна, вся моя семья солидарна. Во многому у них можно поучиться. Это вот знаете, вот ну, тут, тут же социализм процветать. Когда-то у нас тоже был в нашей стране социализм, но здесь вот такой социализм богатый. Здесь видно, что людям комфортно живется очень комфортно я тоже жила не знала что так можно жить но видите кардинально разная жизнь может быть вроде все одно и то же все то же самое что есть и у нас но все совсем по-другому это сложно объяснить это надо прочувствовать вот тот кто здесь живет и ну тут наверняка меня поймет да и очень прошу с много сомневающимся людям, не верить тем, кто говорит, что -то в Европе плохо, что нет работы, вот кто-то там пожил, многие уезжают, все это чушь. Вот эти, кстати, чаты, которые создаются там в телеграмах, да, я не рекомендую читать, потому что очень много в этих чатах ботов, которые пишут неправду, которые провоцируют людей. Конечно, зачем же сюда ехать? Ведь Европа не резиновая. Что касается работы, когда говорят, что в Европе нет работы, ее нет для того, кто, кто ленивый, кто не умеет работать, кто не хочет работать, кто хочет просто так жить и что-то получать и считает, что ему вот э, просто так должны. Работа есть всегда и везде. Здесь, вот здесь очень много работы. Да? Было бы желание. Даже без знаний языка можно найти. Я это вижу, просто есть определенная статистика в моей голове, исходя из того, количество, которое проживало у нас в отеле, да, украинских людей. И ну, сразу видно, вот кто не боится работы, тот себе быстро нашел работу, независимо от того, знает он язык, не знает. Испанцы очень добродушные, они готовы протянуть руку помощи, помочь тебе, они готовы там подождать, помочь тебе в обучении языка. Ну, в общем, мы нормальная нация, нормальная, настолько нормальная, что я даже и представить себе не могла. Я слышала, но не знала, что настолько эта нация нормальна. Поэтому, кто работать хочет, работу найти можно всегда. Так, ребят, буду, наверное, заканчивать. Видео так получилось достаточно длинным. У нас сейчас тепло в Мадриде, очень тепло, это тоже радует. Вообще мне нравится, что это такая солнечная страна. Даже если бывают тучи и дождь, то быстро все это проходит. Знаете, как в, как в Крыму, но у меня просто нечем больше сравнивать. Правда, Сережа чихнул. Мне просто нечем больше сравнивать. А в Крыму я помню, но ну, если это дождь, то он не такой не затяжной. Да, дождь покапал и сразу солнце светит. Вот здесь точно так же. И будет, конечно, холод, будет вот уже как бы считается у нас осень, да, но такая она теплая, приятная. Мне очень, очень нравится климат. Самый сложный месяц был август. Это было очень сухо вот эта вот сухость она конечно меня просто вот угнетала мне было очень тяжело и по здоровью и морально вот ну не зря этот август считается месяцем отпусков когда все испанцы они уезжают к морю к побережью люблю либо, либо еще куда-то ну, в общем город вымирает это не просто так вот все таки здесь ну так сделано принято потому что начиная там с конца июля август и там буквально ну начало сентября, вот этот вот период, он очень сухой. Ну, сухость, это это вообще просто, я впервые ощутила на себе, что такое сухость воздуха. Ну, потом это все проходит, сейчас очень комфортно, классно, и в большей степени я ну, я довольна всем. Я довольна выбором, я довольна, что так обстоятельства сложились, что у нас привело именно сюда, именно в этот город. Поэтому спасибо этому городу за прием, за доброту, ну и дальнейшее совместное сотрудничество с ним. Поэтому я думаю, что все будет нормально. Главное, знаете, как говорится, всему свое время. Конечно, хочется, хочется других условий, потому что ты привык к другому. Но здесь, допустим, нет тех условий, к которым ты привык. Да, вот мне очень хочется дом, хотя бы там тонхаус. Но... Даже если ты будешь всем кричать, что у тебя есть возможность финансовое снять, тебе все равно не дадут этой возможности, тебе не сдадут, не сдадут этот дом. Вот. Ты должен тут хотя бы прожить какое-то время, проработать какое-то время. Тогда к тебе будут относиться немного по-другому. Да, еще, кстати, многие агентства спрашивают, а кто у вас здесь живет, приводите своих друзей, для них важно узнать вот, общество. Здесь они должны поговорить с тобой, увидеть, что у тебя многое испытов что ты с ними прям чуть ли не это в губы целуешься и тогда для них это считается каким-то тоже вот фундаментом безопасности, но здесь немножко вот так вот все все все все иначе немного, не так как вот у нас вот увидел хочу все, а тут ты должен еще доказать, что ты нормальный. Всему свое время мы тоже в Украине не сразу стали жить в том районе, в котором мы хотим, и не сразу у нас был дом с ремонтом, все постепенно, надо начинать сначала с чего-то ну вот так вот, маленькими шажочками, шажочками, и к чему-то да придем. Все, буду с вами на связи не так часто, как раньше. Буду с вами общаться, чем-то делиться. И ну, спасибо огромное, что вы спрашиваете. Спасибо огромное. Я, честно говоря, даже и не собиралась записывать это видео. Я давно, Сережа, говорила, что мы переедем, и я не буду снимать. Ну вот такой вот у меня период. Я знаю, что я видела. Я знаю свою программу. Да? Очень, кстати, хорошо, когда ты знаешь свою программу да ты не дергаешься ты ну вот идешь как вот колесо крутится как должно быть да ты принимаешь все просто делаешь какой-то выбор между тем-то и тем-то но идешь по этой программе да, иногда бывает страшно да иногда необычно потому что ты вроде и знаешь и что и в то же время твой мозг говорит о какой-то неизвестности хотя наша душа уже наперед знает что нас ожидает главное не сопротивляться каким-то вещам я давно Сережа говорила, что ну, ну, не хочется вот мне снимать. Я не знаю, я не вижу смысла. На фоне того, что происходит во всем мире, показывать там э, Приходит, я сижу возле гранатовых деревьев. И все приходят смотреть красивые гранатовые деревья. Я вам сейчас по покажу. А, потеряла мысль. Мысль, мысль потеряла. Ладно, дорогие мои, всем спасибо за внимание, спасибо за пальчики. Пишите обязательно свои комментарии. Если какие-то вопросы, задавайте. Постараюсь по мере возможности ответить. Всех люблю, целую. До скорых встреч. Надеюсь, увидимся. Пока-пока. вот, смотрите. Тут птички поели эти гранаты. Они декоративные, маленькие, небольшие. Их либо стригут, либо это сорт такой. Вот это вот, это деревья. Вот так, вон там люди пришли, не буду их снимать.